В 1961 году Юрий Гагарин посетил Великобританию. Изначально к его приезду не было запланировано никаких официально-деловых встреч. Но после того, как обычные горожане встретили его в аэропорту Лондона аплодисментами, правительство решило изменить план визита. Могу <говорит> <говорит> yes, no <говорит> Сама королева Елизавета II пригласила Гагарина в Букингемский дворец на обед. При встрече с королевой Елизаветой произошла неловкая ситуация. Юрий Гагарин не знал, как правильно пользоваться многочисленными столовыми приборами. Неудивительно, ведь в саратовской деревне, где он вырос, стол к обеду не сервировали. Поэтому он просто взял ложку и начал есть. Королева, посмеявшись, сказала «давайте есть по-гагарински» и тоже взяла ложку. На память Королева сделала фото с Гагариным, нарушив при этом закон королевской этики. Членам королевской семьи нельзя было фотографироваться с обычными людьми. Но королева объяснила это так. Гагарин не земной человек, а небесный. На недавнем онлайн-форуме, посвященном Дню космонавтики, королева Елизавета поделилась воспоминаниями о встрече с Гагарином. В память о Юрии Гагарине и его визите в Лондон, в столице Великобритании был установлен памятник первому космонавту планеты.